а я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочки матери играем. Вот родится у тебя братик, и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2026 года родите или усыновите ребенка и получите материнский капитал. Мы уже определились. А вы? Пенсионный фонд России.